Ваза. Объект SCP-019 класс объекта АГЭТА. Особые условия содержания. SCP-019 должен быть размещен на широкой решетке, вооборудованной сжигателем комнате размерами 3х3х4 на на метра со стенами железобетона. При неработающем сжигателем движения SCP-019. В случае появления особей SCP-19-2 должен быть активирован сжигатель. В случае побега одиночных особей SCP-19-2 рекомендуется использовать обычное артистральное оружие. В случае побега с лороя следует использовать огнеметы. scp это очень большая керамическая база высотой 2,4 метра, диаметр горлышка равен 1,8 метров. Стиль дитиколл указывает на то, что она была создана в классической крепцией, но установление точного возраста невозможно ввиду полное уместное объекта к любым видам повреждений. Как только способ будет обнаружен, SCP-19 подлежит немедленному уничтожению. Периодически из SCP-19 появляются существа, известные как SCP-19-2. Существа различаются во многих аспектах, но в основном их вид склоняется к маленьким недоразленным гуманоидам, отличающимся чрезвычайными вражденностями. В нападении sc 7 на 19 когти или зубы, несмотря на очевидную хрупкость, они заслуждают сильнее и в больших количествах представляют значительную угрозу. При температуре 0 градусов последствия в полном покое существа будут появляться диза СПИНА-19 за скоростью приблизительно одно существо в час. Доказано влияние следующих факторов на скорость появления СПИНА-19-2. Передвижение СПИНА-19, опасность СПИНА-19, резкое повышение или понижение температуры, внезапная смена окружающей обстановки, внедрение объектов или организмов внутри СПИНА-19. Факт явления, которое на скорость появления SCP-019-2 не доказано. В присутствии живого человека в SCP-019, текущие погодные условия. Некоторые лица в SCP-019 Вдобавок, добавок SCP-019 обогнуть на. существо потревоженная SCP-019, это труднее изменение внутренней полости базы, но есть теория, что ее объем гораздо больше, чем можно предполагать по внешним размерам приложения. Документы SCP-019-2 а и заметки у SCP-019-2 записаны доктором Лайт и доктором Вог. SCP-019-2 была извлечена из комнаты сдержания и помещена в закрепленную камеру с национальной водой и живыми собездами в качестве пищи. Интеллект существа все еще на уровне животного. После проживания менее 48 часов, вскрытие показало анатомическое сходство с нормальной биологии на клеточном уровне, но с чрезвычайно неустойчивой структурой оборно-двигательного аппарата. Другие значимые аномалии заключаются в нестабильности дыхательной системы почти отсутствующем пищеварительном тракте и практически полном отсутствии других внутренних органов. Остальные захваченные существа имели похожие шаблоны поведения и смерти. Примечание похоже, что SCP-192 не предназначен для децентрального проживания вне SCP-19 доктора за воздействия воздействия одной упущенной ответственными сотрудниками ОСВИ С-7-192 камера задержания объекта получила незначительные повреждения. Подобного поведения с 19 ранее не замечалось, приписанной к объекту сообщать о дальнейших возникающих аномалиях если таковые будут иметь место. Команда наблюдения сообщила, что некоторые особи SCP-019-2 начали проявлять большую сопротивление сжиганию, чем остальные. Предполагается, что это часть защитного механизма scp 019 -2. Большинство особей теперь практически не уязвимы к воздействию сжигателя. Было лишено использовать кислотный душ вместо 19-2 изучается и может быть доказательством разумности SCP на 19...